Новый год, а это значит цели новые, удачи, море радости, везения, милые приобретения, встречи новые, улыбки, верный выбор и ошибки, уйма планов и заботы, выходные и работа. И в житейской круговерте непременно в счастье верить, я тебе желаю очень. «С Новым годом, моя дочка!»